Родину отняли Отняли те алчные Звероподобные люди Которые ненавидели Советский Союз Которые Презирали Простого труженика И считали И сделались Над Ленинской идеей О том что И кухарка Если ее научить она сможет управлять государством. И ничего сложного в этом деле нет. Надо быть грамотным, уметь читать и писать. Поэтому сегодня если суммировать нашу задачу, и почему я пришел сюда к Александру Григоровичу, гражданам Советского Союза. Надо сегодня использовать любой момент для того, чтобы. Напоминать народ с любых трибун, больших, малых, о том, что Россия, русский народ, может возродиться, стать народом-гигантом, только в том случае, если он возглавит борьбу за возрождение Советского Союза. Был Советский Союз, был порядок везде, конечно... Да, это еще не коммунизм и не мировая революция, Но такого партака, как сегодня, при Советском Союзе быть не могло. Готовиться не для того, чтобы войти в Государственную Думу и заискивать перед властью там. А давайте используем избирательную кампанию для того, чтобы раскрыть народу глаза обобщить народные чайные надежды и идти тем курсом, который подсказывает народ. Я что хочу сказать, мы все задаемся вопросом, а почему Советский Союз пал? То есть разрушен был, конечно, он был рукотворно, но были еще причины, масса других причин. То есть, ну вот, например, у меня в Перхушковой дача была, даже не у меня, а там у моих знакомых. И я часто там на этой даче был. И напротив было была эта, та дача, двухэтажная, единственная там в то время двухэтажная дача, это Галина Брежнева. И я видел, как вот эта дамочка веселилась. Вы вот. все знаете, что там были цеховики, она им давала дорогу, она сама была криминальной, и отец ее покрывал. И вот начался вот это буржуазное разложение сверху, и отец покрывал ее, естественно, как бы это он... а в принципе ее надо было под суд отдать и навести порядок, она раздавала даже должности, понимаете, даже должности. То есть прикрывала всех цеховиков и так далее, и так далее. И вот эта буржуазная основа для того, чтобы позволил Советский Союз, уже вот была создана именно таким образом, Там Пов пытался как-то бороться, но он по-своему потом решил тоже на, строить как бы, рыночную экономику. Рыночная экономика это, естественно, капитализм. То есть это, это понятно. Происходит. Вот, как предыдущий оратор говорил, у нас точно так же пытаются АТС сейчас снести и построить на него на его месте какой-то там 25-этажное здание. Между детским садиком и отделением полиции, буквально на месте существующего катка, где будут парковаться люди, которые получат там жилье, где будут играть их дети, потому что там элементарно не будет детской площадки. И понятное дело, что людям, которые будут покупать там жилье, никто этого не Погода у нас сегодня хорошая, все об этом говорят. Михаил из изъяснин уже упоминал о нашей стройке на копирце 32. Я скажу так, данный проект, по данному проекту были проведены публичные слушания, жители их выиграли. Заключение префектура переправила в Москву архитектуру и на самом деле вчера я узнал о том, что Москва архитектура прислала письмо, ответ на запрос активиста о том, что данная ГПЗУ все-таки находится в производстве. Это вот вообще какая-то наглость. Не считаются ни Далее. В декабре 2015 года были проведены публичные слушания. На них уважаемые и умные люди аргументированно обосновали, почему эти торговые центры под видом транспортного узла профсоюзные не должны быть построены. Они показали всю отрицательную роль. Инициативной группой академического района было собрано более 2000 подписей против постройки. Что же сделали заказчики эти стройки? Они нарисовали на тысячу подписей больше, то есть якобы жители академического района в количестве трех тысяч штук за эту постройку. А как они это сделали? Очень просто. В дни новогодних каникул ходили специально обученные люди. И что они делали? Они подходили к людям пожилого возраста, пенсионерам к мамам, которым некогда смотреть, вникать, что они им суют под подписи, говорят, вы хотите клумбы, вы хотите цветники, подпишите бумагу, а потом, как говорят жители нашего района, это подсунули, якобы они хотят эти торгово-развлекательные центры. Более того, я скажу, есть сведения, что были явные подлоги. Многие жители нашего района находили свои фамилии в этом листе за постройку, и они говорят, я ничего не знаю, я не подписывал, почему моя фамилия стоит здесь? И люди сейчас решают, почему их фамилии использовали за постройку этих торгово-развлекательных центров. Дорогие друзья, за поддержку. Да, действительно, все знают, что у нас происходят буквально бои, что на наших жителей привлекли банды нелегальных наемников которые просто нападают, ломают людям ребра. Вот рядом со мной, вот видите, с плакатом стоит дама, у которой повреждена рука. Меня, депутаты, несмотря на предупреждение от общего депутата, нападение на меня это уголовное преступление, тоже выволакивали силы с места событий. Положение. Когда исполнительная власть будет уважать народ? Когда наша полиция будет оберегать не их, а нас? И когда закон будет действовать, а не прикрывать вот эту шайку, которая делает все только для себя и для своих детей. Их дети учатся за границей, а наши дети учатся в нашей школе. И это программа новое образование, которая делает из наших детей непонятно кого. Сегодня мы пришли вместе с нашими деревьями. Деревья пришли протестовать против строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное через наш район. Этой трассе дали название трассы Монстра, потому что она пройдет через жилую застройку, будет дублером КАД. и хотят нас разделить. Это власти хотят разделить проблемы, организуя раздельные публичные службы. Да? Один проект, но два мероприятия, двое публичных слушаний. Причем проводят они очень хитро. Значит, в тот день, когда проводили слушания у нас в районе, мы, муниципальные депутаты, пришли заранее к 6 часам, когда начиналась регистрация. Догадайтесь, сколько людей было в зале. Зал был практически полон. Значит, власти пользуются тем, что участвуют в личных слушаниях, могут сотрудники организаций, расположенных на территории района. А вы понимаете, что это резиновый совершенно список, можно в мгновение ока за один день перекинуть сотрудника из района в район. Мы пытались задавать вопросы, а зачем нам этот ТПУ, как он нам поможет? Вы все увидите. Вот мы построим, и все увидим. И вот самое главное, вы все увидите. Самое главное... Когда мы пытались задавать вопросы, касающиеся всего проекта в целом, его влияние на весь наш округ, нам говорили, ребята, спокойно. Вот вы черемушки, да? Мы обсуждаем ту часть, которая в черемушках. А та часть, которая в академическом, это вам не кас... вас не касается. Поэтому я надеюсь, хотя бы треть присутствующих увидеть в качестве кандидатов на ближайших муниципальных выборов. Товарищи, нам действительно тяжело, когда нас мало. Нам действительно легко, когда нас много. Поэтому не бойтесь, это не страшно. Вот я живой и пока еще здесь стою, выступаю. Казалось бы, молодежь, которая вроде бы по каким-то мнениям чем-то не интересуется. Вот уже 4 года муниципальный депутат. Вы все можете. Приходите, становитесь кандидатами. Это просто. И тогда мы с вами будем решать свою судьбу. Спасибо вы знаете фамилию человека, который во всем этом виноват. Его зовут Собянин. Собянина в, Собянина в отставку! Собянина в отставку! Собянина в отставку! Я хочу вам напомнить, у нас три года назад были выборы мэра Москвы. В юго-западном округе Собянин не получил 50% голосов. Большинство голосов набрали другие кандидаты, а не он. Он должен был бы этот сигнал услышать от нас и прислушаться к мнению жителей нашего округа. Но он нас не услышал. Он остался глухим. Это значит, что нам надо макнуть их мордой в снег всех и напомнить им, что мы здесь живем. Добрый день, друзья. Я бы хотел начать э, свое выступление с аплодисментов людям, которые прямо сейчас не на митинге, а в своих автомобилях. Уже почти два месяца блокируют незаконную стройку в районе Теплый Стан на профсоюзной улице. Давайте похлопаем! Я предлагаю похлопать присутствующим и не присутствующим здесь защитникам Гагаринского района, которые, несмотря на бандитов от застройщика, обороняют свой сквер по адресу Ленинский, 38.